Друзья, привет! Вы на канале Самовар и сегодня в своем видео я расскажу, как вернуть Windows 11 в первоначальный вид, то есть сбросить по умолчанию. Нажимаем правую кнопку мыши на пуск, выбираем параметры, далее мы проходим восстановление внизу и выбираем вкладочку вернуть компьютер в исходное состояние. Нажимаем перезагрузить. Компьютер у нас перезагружается и сбрасывается в исходное состояние. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.